Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфисерг! Всем привет! Да, и мы находимся в игрушке Hide and Shrink. Это уголка, прошилка в режиме онлайн. И что-то я не то сейчас уже сделал. Успел, точнее, сделать. Так. Вот так. Отлично. Блин, почему тут твои хрени? Мои? Ну хорошо. Yeah. Скажи, где я приду, заберу. <laughs> yeah. Да нет, ты не волнуйся, я ж все равно найду потом. Так, yeah. отлично. So, Почему ты только на предметы действуешь? Так. Пипец, сколько всего валяется. Вообще очень много всего валяется. Только всего по Что я тебе не завидую, на самом деле. О, ты тоже что-то нашел? Yes. Yeah. Ну классно, ты черная дыра, нифига себе. Хм. А, -а, а нифига себе. Че там? Я такую нашел. Пойду. Штуку, да. Так. Фью. Блин, я свой улетел, портал, уважаем. что ли, я улетел? <смех> Отлично. Отлично. Просто пипец. Значит, у меня пока есть время дотащить. Ах, Жизла. <смех> <-за глаза. смех> <смех> <смех> ну ладно, ладно. Как ты тут то появился? Меня сюда бросил. Ой, вот знаешь, неудача, неудача. Вся ну ладно. Хрень от тебя осталась. Кого-то неудача с порталами. Что было? Не знаю. Я понятия не имею. Не, серьезно? Ты. Что это за звуки такие адские? Это ты сдаешь? Не знаю, может быть и я. Ну, ладно. Что ж поделаешь. Только дело. Ну да. Так. Теперь вопрос. Где? Где что? Всякая дичь. Я уже думал, ты спросишь, где я. Да ты где-то ходишь. Да? Где-то я хожу. А ты где-то все свои шары кладешь. Да, кладу. Ну, я, я пожалуй, тоже положу пару шариков. Блин. Что это? Я тебя Хрин испугал. Знает. Ну, вроде как. Ладно. Ну, это условно говоря. Хе, я нашел твой шар. Да, да блин, мой, хорошо. Мой так мой. Спасибо, спасибо за подсказочку. Отлично. Спасибо за подсказочку. Без тебя бы не нашел. Так, где, где, что мы еще можем найти-то? Да вот мне тоже интересно, где мы что найти. Мистер Офисер, каче вы притихли? Ищу. Ой! <свист> у тебя быстрее <свист> откатилась, зараза. Не, у Блин. меня не откатывалась даже. А как ты прожал? Нельзя же прожимать. Ну, она уже давно нормально откатилась. Хм. Чё это за фигня. Не, не буду ее подбирать. Так, отлично. Просто где теперь шар может быть? Эй. Вот твой шар нашел. что -то одни твои шары. Ч ⁇ -то меня виноват вот Не бери. Покой. О. -о, -о. Вот это круто. Да. ты что там нашел покой нашел это классно да. <свист> блин где же еще шары там да вот я тоже думаю что там <свист> вопрос только где это там там, где, где я их видел. Находится? Я, по крайней ну, мере, видел блин, твой. Враг может тебя почувствовать. Mm -hmm. What the fuck? Да, блин. <смех> это чистая победа и с <смех> а как так? Я же исцелился. <пугал> Я же Нет, исцелился. Нет, не исцелился, это не снимается. Безжалостная победа и нервный срыв у офисерга. В общем, если вам понравилась эта игра, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления новых выходе, оставлять свои комментарии. На с вами сегодня был Делл и... Нервный срыв у офисерга. Всем удачи и всем пока!